Thank you. Рядовой шестого саперного батальона делал проходы в минных полях. Для того, что получили железный крест? Сталинград. Сталинград? Что же вам повезло, для вас война уже кончилась. Man hat uns den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 молчат странно молчат а может передумали Ну, не пух и не пера максимов знаешь иди ты слушай орлов что у тебя зубы болят угу. на нервной почве понятия не имею душу выматывает знаешь как у плохого солдата, перед боем всегда понос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 Тоже ждут. Раззвенит как тихо. Ну что? Все по-прежнему, Николай Ильич. На передовой никакого движения. Александр Михайлович, может, потревожим вторые эшелоны? Давайте. Соедините меня с Катуковым.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 Это что же, экипаж? Экипаж танка номер тринадцатый, генерал. А где же танк? Где командир? Прzepрошу, генерал, но позволю, что замелдует, что доводца нашего корабля, поручник Васильев, бушит всегда, что так скажем, с дисциплинованием и пунктуальностью. Он действительно не мог бы скомплетовать корабль и чоугу. Что он сказал, вы поняли?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 всех корудия.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 Я представляю Международный Красный Крест. Вот сообщение швейцарских газет. Делегация Красного Креста отправилась в Швейцарии в Москву, чтобы обсудить с советскими властями миропомощи русским военнопленным. С большим трудом делегация добила встречи со Сталином. Он выслушал представителей Швейцарского Красного Креста и ответил, у нас нет военнопленных.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 То еще власовцев увести всем остальным экзекуция.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 Все вижу, знаю, знаю. А вы его. знаете, что подполковник, знаю? что только что у вас в тылу меня обстреляли немецкие танки. Вы это знаете? Так точно. Что так точно? Почему все-таки они прорвались? Товарищ полковник, 40 танков прорвало оборону батальона Максимова. Товарищ подполковник, майор Максимов. Что? Так, Максим? Да откуда? Откуда ты? Батальон оставил! Людей бросил, майор! Полковник, разрешите выяснить, в чем дело? Ну, как ты здесь? Как ты здесь? Ну? Снарядом завалила бредаж. Очнулся! А в торжеи немцы! Моих людей нет! И я не мог! Не мог я! Мои люди на высоте! Вон там! Иди на высоту! Дай теперь стоять! Батальону! Сейчас же бегом марш! Марш! Люди его до последней капли крови, а он трус. с ума сошел. Кантучин, что ли? Преневоинным огонь! Второй батальон! Отходит! Драпанул! Вон они! Видите? Вон они! Я драпанул! Товарищ капитан Орлов! Отходит! Не выдержали славяне! Эх, бродяги! Стой! Расстреляю первого! Назад! Назад! Назад! Орлов! Танки с пошли! Пропали Ложи! мы тут! Орлов? ты! Орлов? Орлов где? Орлов, ложись! Отстреливаться! Ах вы драпорщики, мать ваших! На взорвать! На взорвать! Открапываться сейчас! Орлов жив! Пуля еще для меня не отлита! Я сижу, а они вам тропают! Назад! Назад! Тут с фикмосом! Назад! Я Приезжай! Товарищ капитан, Снаряд. держитесь! Снаряды будут! Пять Быстрее снарядов. Есть это! Товарищ капитан, осталось пять снарядов! Зачка, Бегом! Десяток снарядов, понимаешь? Будут. Десяточек. Будут, будут. Солнце. Должны быть. Пацан, мы все погибли здесь, выполняя приказ. Мы все погибли здесь, выполняя приказ. Мы не погибли. Здесь Что вы говорите? Приказ. Мы не погибли. Вы, выполняя приказ. вы контужены. Вы контужены. Саша, милый, у нас два снаряда. У нас всего два снаряда. Скорее в тыл, в тыл. Ну, Быстрее, милый, я прошу вас.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 Кончится. Это должно кончиться.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 Майор Максимов, генерал задает один вопрос. Как глубока советская оборона в направлении станции Боннери? Я повторяю вопрос. Вы слышите меня? Я жду. Генерал-оберс, komm! Мы взяли einen майор из 206-й gefangen genommen. Ага. Так ли это, что маршал Жуков приехал на фронт генералу Рокоссовскому и находится в войсках? Es ist mir bekannt, dass unter den russischen Soldaten eine Redensart herrscht: Wo Marschall Жуков auftaucht, geht der Angriff los. Stimmt das?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 Ваша жизнь солдата принадлежит маршалу Жукову и генералу Рокоссовскому. Вы свободны. Zufällig begegnen sollten, sagen sie ihnen, dass die deutschen Panzer in Если у вас будет случай увидеть их передайте им, что немецкие танки через три дня будут в Курске. И майор, Rat. Geraten Sie kein zweites Mal in Gefangenschaft. Ein mutiger Offizier. Только желаю вам, майор, второй раз не сдаваться в плен. Смелый офицер предпочитает пулю в лоб, чем плен. Aufstein.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 Таким образом, в течение 5, 6, 8 и всего дня 9 июля ударная группировка генерала Моделя пыталась прорвать оборону наших войск по лосе 13, 48 и 70 армии. Протинок продвинулся до 10 километров, но прорвать оборону ему не удалось. Прошу доложить данные на 9 июля с обороне.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 I'm afraid that this time the Russians may... Боюсь, что на этот раз русские могут не выдержать. Наступает кризис. Может быть, есть смысл пересмотреть сроки плана Оверлорд и форсировать высадку в Нормандии?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 А всю славу отдам пехоте. Ну, славу мы сочтемся после войны. Желаю удачи. stein частому назад русские, русские, русские войска западного и брянского фронта перешли в наступление против моего левого фланга ja, ja. Modlin, это ставит под угрозу окружения всю ударную группировку Моделя. Ja. So, unter diesen umständen bleibt man nichts anderes übrig, als...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 I so Есть. Взвод! Делай, как я! Trust me. tea Что? Да ранен вроде, ничего не видно. В реку, Горохов, в реку там. Гасить надо. В реку, в реку. реку. реку. Горохов,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 Товарищ командующий, 5 танковой танковая армия получила задачу уничтожить вклинившуюся группировку противника. Рубеж развертывания западней Прохоровки. Противник уже в Прохоровке. Немедленно разворачивай армию. Слушаюсь, товарищ командующий. Наступил поворот в Курском сражении. А может быть во всей кампании на востоке. генерал фельдмаршал господин фельдмаршал meine division besteht nicht mehr моей дивизии нет aber ich kenne meine pflicht я не забуду о своем долге